Здравствуйте! Находимся мы в деревне Протасово в Шелковском районе. Перед вами вот дом. Размеры его 9,5 на 14,5. Что мы делаем? Какая вообще была проблема? гнило все, что можно было сгнить по низу. полностью ленец высотой два бруса по периметру. И одна стена как вы видите, сгнила высотой в 9 брусов. Это мы все меняем соответственно, а, Ну тут, в принципе, ничего не надо Все самое интересное как раз находится у нас с той стороны, причем и сложность работы там. само Одно, вместе травы и нанести целиковый выброс вторая норма это гипсокартон ну, с внутренней стороны дома э -э, ремонт э -э, внутри был сделан э -э, достаточно хороший дорогой и поэтому сложность была еще наша работать о -то том чтобы Ничего не портить, ничего не сломать. Кто знает, тот поймет то, что при подъеме гипс очень плохо себя ведет. И начинает ломаться, трескаться. Мы же смогли сохранить все в том виде, в каком дом был до ремонта. С этой стороны получается плитка. Ну, с плиткой, конечно, легче. Она держится. Ну, в принципе, вот все. А случилось это по причине вот того, что неправильно была сделана телка дома. Это штукатурка гипсовая, она была сделана прямо до фундамента. А вода, впадающая за штукатурку, никуда не выходила, дерево не дышало и, соответственно, поэтому очень сильно приняла. Вот.